Всем доброе утро, ребят! Христос воскрес с праздничком! В общем, что самое главное? Самое главное, чтобы у вас были здоровые яйца и не заболели. В общем, с праздничком всех поехали! Будем смотреть сегодня у нас 19 пасха будем смотреть что там нам приготовили разработчики или не приготовили как обычно ну как обычно у нас на празднике никаких топовых плюх к сожалению нет так это карта богатства фонтан нифига нифига короче нету день замка владельца выйди в евро. Выращивай призы. 1 плюс 1, цветущий. Разбей, большая выгода. Ну, в общем, все для доната. Сокровищница нам сюда смысла даже нету. Залетает. Настолько, слишком много народа. Да ладно. Единственное, где я вижу, это только на русском сервере такую тему. Ну и чё Космик. Блин. К сожалению, к сожалению, нет. Не получилось у нас Космо забрать. А неплохо. А, хотя нафига нам здесь космо. Это не тот аккаунт, поехали на сардальку. А на сардальке вряд ли, наверное, выпадет. Так, поехали. Мне нравится вот это вот. Верьте. Версия... 1, 6, 1, 1, 6, 2, 1, 6, 3. Дошла, короче, до 1, 6, 6. Ну, все как обычно. Так, ничего у нас нету. Поехали сюда. Да, ну, блин. Настолько. Ну, шанс есть. Ааа, -а -а, сундуки. Далековато, далековато. Но, блин, Космо, конечно, это кайф. Изначально когда-то появились. Появилась такая настолочка, это реально круто. Так, что по плюхам? Никаких халявных плюх нету. И нет, ничего нету. Ну, это русский сервер, здесь ничего не меняет. Плюхи есть только для доната. О, открылся шарик. Шарик с обменом, но обмен, к сожалению, как видите, печальный. Обмен вот такой вот обычный. Никому не нужно, и с это не равняется. Ну, плюхи в любом случае. Надо собирать, забирать. А, поехали дальше. Поехали на английский сервак. А, кофеек хорошо идет. В общем, дальше ждите. Тут 1.7.4. А, будет видосик по поводу тактики на новую локацию, нюансы. Какие я для себя увидел за полчаса игры И как ее быстро Зафармить Так, Нарсия есть открыта Мы здесь еще не бегали Поехали, посмотрим, что мы Нахватали Ну, как обычно Нифига не видно Так, это мы сейчас будем полчаса Короче, а, у нас даже никто не захватывал Никто не бегал, потому что 1.80 Я смотрю Все еще, короче, спят Так, ну давайте, давайте. Я не хочу полчаса проходить обучалку. Плохо, что нельзя скипать. Хотя, в принципе, по 2 минуты. Что тут у нас по гильдиям? Сколько гильдий? 103 гильдии. в общем, вот так вот. Так. С, а -а -а, с этим Понятно. Выходим отсюда. Ой, ну не совсем так выходим. Сейчас только хопа и не пустит. А видите, один семь четыре. Может, кстати, это и с... баги там пофиксится, не знаю. Так, апдейт, э, бонус. 1 плюс 1, сакен трежер. Сакен трежер это донатная акция. Апдейт, трежер майнинг, который мы вчера, кстати, с вами играли, после вали самоцветы все. Есть на настолочка и, ребятушки что мы тут в первом забрали. Так, и есть, ребята, хватайка. И есть хватайка. И в реально, если вам повезет, вот как, например, мне, вы можете без проблем а, получить две донатных карты. Ну, было бы это на сардельке, это опять был бы, ребята, трэш просто. Что, давайте заберем, посмотрим, что там за плюхи у нас будут. А, нет, я же там копил, по-моему. Сейчас посмотрим. Come coming. Little help, accumulation. Больше ничего такого нету. Но подгончик. Так, Эги. Мы вчера, по-моему, все, эти потратили. Пиратик. Пиратик у нас старенький. Ничего не поменялось вроде. Чекнем. Да, пиратик у нас старенький Карточка Островок А, билд и пак есть И дерево есть, ничего себе Билты и пак, смотрим Ничего не поменялось Надо будет еще на АС, кстати, забежать Посмотреть а, Что там на АЭСе добавили Нет, а, есть дерево сегодня Вот такое вот, ребятушки, дерево тоже такое же, как и было. Такое же, как и было. В общем, повеселее, я вам скажу, чем на русском сервере. Так. О, нифига себе. Super Pet Crystal Chest. Вот так вот. Новые, новые сумки. Вот такие вот новые сумочки, ребят. Персерк пак ну, остальное все, опять же. Для донатов божество. Куча карт, скины. Только странно, 20 скина, но что-то выгоните. Вы, вы, вы, вы, вы, вы. Ну, на халяву две донатных карты. Читайте, мы получили на халяву. Конечно, кому как повезет. Такс. -а -а -а, Такс, такс, такс, такс, такс. А, поехали, еще на немку заскочим. Посмотрим, какие здесь есть изменения. 500 самоцветов. 500, самоцвета мы получили, так, я пропустил здесь вчера специально, чтобы у нас обновилось все, больше ничего такого нового здесь нет, так, это магазин заканчивается, это все понятно, островок, о, нифига себе, сумка лиса еще, ну, офигеть, я буду собирать, ребята, скоро будет у вас мега открытие всех плюс сразу с острова так 1400 тут больше ничего такого тут все для донатов вот так вот так я хочу здесь посмотреть что тут что тут на баса у нас гильдия топчик вообще ох нифига себе по нас захватывали но ну, сейчас хоть хоть видно немножко клетки где что есть. Надо будет разобраться. В общем, посмотрите внимательно. Видосик будет попозже. А с тактикой. По этой локации. Думаю, полезной для многих. Как быстро зафармить. И захватить город. Захватить этот город. Видите? И Все клетки видно, надо еще подщелкивать. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Еще раз всех с праздником. Халява сегодня на некоторых серваках хватает. Всем удачи, всем пока.